Ай, сильные, могучие богатыри на славной Руси. Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное. Век стоит Русь, не шатается, и века простоит, не шелохнется. Фу.